Самая короткая дорога от улицы Пушкина к университету знакома тысячам студентов. Сейчас по ней идет новое поколение и первое, что их встречает – памятник Михаилу Тихоновичу Нужину. Но кто такой нужен, знают не все. В истории Казанского университета Михаил Тихонович Нужен личность уникальная. Сначала студент, аспирант, а потом и преподаватель, декан и 25 лет – ректор университета. 21 октября, в день рождения Михаила Нужина, руководство университета, преподаватели и друзья ученого возложили цветы к его памятнику. В этот День об известном ректоре, учителе, наставники говорили много добрых слов. В память о нужде не провели целый ряд мероприятий. Студенты из Казани, из Москвы писали в научной библиотеке Лобачевского Олимпиаду по сопротивлению материалов. Сегодня мы ездили на могилу к Михаилу Тихоновичу нужен Нарское на кладбище. На Олимпиаду в День памяти профессора нужно по сопротивлению материалов приехали студенты из Москвы, Перми и Санкт-Петербурга. Более четырех часов студенты из разных вузов решали задачи и скрупулезно вписывали свои решения. Ну, в Олимпиаде по сопромату я участвую в первый раз. и, В принципе, было несложно, но я не знаю, насколько правильно я сделал свои задания. Хотя результат Олимпиады пока еще неизвестен, студенты знают одно. Благодаря огромному вкладу Михаила нужно существует и развивается современный альма матер Именно при ректоре Михаиле Нужине были построены корпуса, в которых учатся студенты и по сей день. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, Леонардо Влетяров, Универньюз.